Красноярская администрация продолжает экспериментировать с тем, как устроить работу по организации дорожного движения. Например, сегодня водителям предлагают проголосовать за проект изменения кольцевой развязки улиц Калинина и Майорчака. Здесь есть целый ряд проблемных моментов. Давайте о каждом из них расскажем поподробнее. Самая очевидная проблема, которая бросается в глаза не только водителям, но и пешеходам это переход, который организован вплотную к съезду с кольца. Если вы водитель, то вам то и дело придется резко тормозить, э, провоцируя за собой затор прямо на кольце. Но ну, а если вы пешеход и переходите по правилам, то упираетесь вот в такой забор: здесь нет подъема. А если пройдете метров 20, то все-таки найдете организованный подъем, вот такую лестницу. Собственно, именно поэтому красноярцы и протоптали народную тропу здесь напрямую, перебегая дорогу, нарушая правила дорожного движения. Департамент городского хозяйства предлагал снизить скорость потока на самом кольце, предлагал сделать кольцо в виде эллипса, но, к сожалению, водитель очень еще будет сложнее ориентироваться по полосам, пересекая, перестраиваясь по эллипсу, поэтому было принято все-таки оставить кольцом, но вот саму эту развязку все-таки с ней надо разбираться, рассматривать, как организовать такое движение, чтобы не было пересечения на одном выезде, одновременно два выезда и два въезда. А вот участок за моей спиной, пожалуй, вызывает больше всего вопросов. Здесь пересекаются сразу несколько транспортных потоков. Кто едет по кольцу, выезжает с кирпичного завода или приближается со стороны Солонцов по улице Майерчика. Только за время работы нашей съемочной группы здесь произошло сразу три аварийных ситуации. К счастью, их удалось предотвратить. Именно поэтому этот перекресток и будет переорганизован. Все вопросы и предложения, которые вы хотите, как водителя, задать администрации, можете обратиться в группу Федерации автовладельцев России и местного отделения. Там к вам прислушаются и обсудят это уже в пятницу на этой неделе. Сергей Григорьев, Андрей Ткачук. Новости. Центр. Красноярск.